И еще одно при... И еще одно при... Блять, как же это сложно. Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Планета Информации. Сегодня я вам расскажу об одной новой фишке продвижения YouTube-канала, которая появилась только вчера, которой срочно нужно пользоваться, потому что в ближайшее время, пока о ней мало кто знает, она будет хорошо работать и продвигать ваши видео и YouTube-канал в целом. На YouTube стало можно упоминать авторов в названиях и описании к видео. Да, теперь тут можно упоминать других авторов кликабельными ссылками, как это можно делать в других социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Facebook. В чем же ценность этой новой фичи? Сам YouTube нам пишет прямым текстом, что видео, где упомянут автор, может быть рекомендовано его поклонникам с такой же долей вероятностью, как и его собственное видео. То есть если вы через собачку отметите какого-то другого ютубера, с которым у вас, например, одна ниша, то ваше видео может с такой же долей вероятностью, может быть рекомендовано, поклонникам этого канала, который вы упомянули. Причем самое интересное, что можно упоминать в названиях и описаниях к вашему видео столько каналов, сколько вы захотите. Единственное, нужно соблюдать ограничения по количеству символов. Название это 100 символов, в описании это 5000 символов. Но, к сожалению, не всех ютуберов можно упоминать в своих видео. Дело в том, что саппорт гугла нам говорит, что можно отмечать только тех блогеров, у которых минимум 1000 подписчиков. И еще одно... При... И еще одно при... Блять, как же это сложно. И еще одно примечание. Добавлять в упоминания можно только в творческой студии на компьютере. Если отредактировать метаданные с упоминаниями на мобильном устройстве, ссылки будут заменены обычным текстом. То есть в приложении на YouTube у вас на телефоне не получится отметить другой канал. Но это очень легко обходится. Можно просто зайти через обычный браузер и сделать упоминание оттуда. Но сейчас давайте перейдем от теории к практике. Смотрите, как я рекомендую делать. У меня, например, есть видосы, связанные с YouTube. Заходим в «Изменить видео» и тут я рассказываю, сколько YouTube платит за тысячу просмотров в этом видео э, напрямую. Я тут никого не упоминал из блогеров, а просто рассказывал о заработке на YouTube, поэтому, наверное, будет неправильно, если я в названии этого ролика упомяну какого-то блогера, который рассказывает о YouTube, Там, например, «Кона «Дориан Карнет» или канал хочу миллион просмотров очень полезный кстати канал кто занимается ютубом советую вам на него подписаться так вот про этих блогеров я ничего в этом ролике не говорил но косвенно эта тематика касается многих блогеров которые снимают видео о продвижении на ютубе в том числе и вышеперечисленных поэтому их без проблем можно отметить в описании ставим собачку и пишем название канала и видите тут у нас появляется выборка нажимаем вот видите, все работает. Я отметил канал «Хочу миллион просмотров». Давайте отметим еще несколько подобных каналов. «Конаден», «Дориан Карнет, «Стас Быков», «Школа блогеров». Все эти блогеры снимают видео о продвижении на ютубе. Также это можно сделать и в названии, но делать это нужно, как я уже говорил, если вы напрямую в видео упоминаете того или иного блогера, или берете у него интервью, или снимаете коллаборационное с ним видео. В принципе, в этом видео, которое я снимаю, я могу именно в названии упомянуть канал «Хочу миллион просмотров» и получить какую-то долю его трафика. Кстати, спасибо за эту новость каналу «Школа блогеров», который я только что Упомянул в описании Я как раз таки этот канал также отмечу В этом ролике, который я сейчас записываю Еще автор этого канала под псевдонимом Штукенция Я Штукенция Пообещала, если ее канал ответят Передадут привет, зададут интересный вопрос Она подумает, как это можно Проинтегрировать в ее новых роликах Так что обязательно Под этим видео отмечу канал Школа блогеров, возможно они как-то упомянут Мой канал у себя в роликах И это мне будет дополнительным пиаром Штукенция, тебе большой привет, ты очень энергичная и харизматичная девушка, тебя очень интересно смотреть. Я задам тебе такой вопрос. Сколько смотрю твои видео, но до сих пор не знаю, как твое настоящее имя Может, я, конечно, был невнимателен Так что, по возможности, ответь, пожалуйста Мне очень интересно это узнать Кстати, ребят, как вы думаете, как зовут эту девушку? Напишите об этом в комментариях И еще, штукенция, такой вопрос Чем ты занимаешься, помимо ведения своего канала? Как зарабатываешь, так как у меня канал связан с заработком денег, моим подписчикам будет очень интересно об этом узнать. Заранее спасибо, если ответишь на вышеупомянутый вопрос. Друзья, сегодня вы стали еще более прокачанными. Надеюсь, эта фишка поможет вам в продвижении вашего канала. Скорее пользуйтесь и отмечайте мой канал ваших видео. Мне будет очень лестно. Увидимся в следующих роликах.